Поехал не туда, ну куда ж ты ешь? Поехал <связывая> не <Я> туда! <связывая> Ого! <связывая> чего себе, умница! Если честно скажу, то после э всех... <связывая> <связывая> <связывая> Максимчик, куда нас, нас и... у нас же 12 подписчиков! И вся комната была в этих камешках советую вам окружать просто о А что, Максимчик мне снял продолжение робки робот-пылесос iLife 9S? Максимчик! Мы у тебя ремонтируем видео. Максимчик, сними видео про робота-пылесоса сейчас. Максим! Что? Сними видео про э, робота-плывуса iLife 1S. Да, ну подожди, я сейчас видео остановлю. Все. Давай. Что? Что ты хочешь мне сказать? А, сделай э, видео про робота-плывуса iLife 1S. Взгляни сюда. Ну и чего? Ты видишь, чем я занимаюсь? Э, нет. Ну, посмотри, где я снимаю сейчас. Я снимаю там, где э -э кучери разные лежат. И понятно, что это робот про робота за что-то. Наконец-то. Подпишись. Ну, всё, сегодня будет много чего интересного. Я ушёл. Что? Интересного? Ай, бегу, бегу. Интересного, интересного, интересного. Интересного. Чего интересного! интересного, короче? Ну, ну блин, ну, тут, а, тут как тут? Так что иди. Ну, скажи, что интересного. Для да тебя это не интересно, Это мы будем просто пробегать сможешь на робот-призу спалиться с разными вещами. Понятно. Обидел бедного зайчика. Сделал обмел... зайчика злым. Несколько минут, спустя. Ну, не обижайся, а! Ну, чё? Ну, чё не обижаться? Ой, дублен, дублен. Сегодня много интересного. Знаешь, что, что не будет. Я сегодня проверил функцию влажной уборки и виртуальную стену. У -у -у -у. Какую виртуальную стену? Э ты посмотришь это видео на канале и все узнаешь. Да что ты мне пальцы ее в морду? Чего? В лицо может? фейс. Эм, кто не знает, дублёсик сейчас, фейс это, в где лицо означает, то. тот, кто в английском не тю-тю, короче, ладно, <связь> итак, мы будем использовать для... в качестве, э, ней, преград для робота пылесос чтобы он убрал лапту, лапту, короче, э, семечки на всякие кедрового, э, орешка, щелкать, которые... Потом это так, это молотая. да, тоже молотое, молотые курага, ну яблоко или это, что это еще? Так, это что у нас? Сам не вижу, так, че Это зира, зерно такое. И интересно, молотые ниточки. Но сегодня мы не только будем пробивать вот это, как в прошлых сериях, это пылесосы их всего три было мы еще будем э, смотреть функцию влажной уборки а также проверим виртуальную стену но э, еще он полностью зарядился наконец-то у нас а также я могу вам сказать то что наконец-то э, мы будем лабиринт делать роботу пылесосу уже через несколько дней Ну через дня 4 не будет ви новых видео так что вот, Че я вам эти нитки показываю. Короче, погнали. Короче, вот он, сам вот пылесос. Его кладем мы сюда. А дублёчка мы кладём сюда. Дублёчка, ты чё? Чего-чего? Не знаю, чего. В общем, нашло время лопти. И лапки. локти. Раз кидываем. И включаем... Робота-пылесоса. I-Life 19. А Поехали. Да. Робот-пылесос говорит overcleaning, cleaning. We start. Сначала, короче, он начал уборку. Так, он убирается. И сейчас посмотрим, он уберет лапшу или нет. Но вообще лапша твердая, не сваренная. И значит, вряд ли он ее уберет. <свист> как вы знаете, роботы, -пылесосы — это не самое мощное изобретение людей. И оно поехало не туда. Так, но все-таки оно вернулось. Так. Лапши стало гораздо меньше сначала, а еще он все время мучает э, э, Монстеру. Кстати, дублин отвалили улиц Монстеры в одном месте. Я туда-то не туда начал говорить. Робот-пылесос э, не до конца все убрал. Вот. Прошло 2 минуты. Короче, прошло 2 минуты и смотрим результат. В общем, видно, что робот-пылесос э, почти все убрал. Но все-таки несколько штучек так остается. Так что это вызов принят. Он не все убирает. Да. Баран попал в кадр. Чего? Ничего. У кого кедр растет на даче, это самый популярный мусор. Это осколки от кедровых орехов целых. Мы сейчас их разбросаем и посмотрим на реакцию робота присоса. Короче, понятно. Ну, все разное, говорит. сейчас он говорит старцы. Я, если честно, думаю, что это очень-очень такой высокий мусор. Ну, в прямом смысле слова. Он, он не на самой земле вообще лежит. И так что я, я если честно, переживал за пылесоса. Я даже за ракушку меньше переживал в прошлом видео, по Итак. Да, немножко лапши осталось прошлого раза, но, как бы, с левой стороны ковра он убрал. Только почему, почему он не убрал справой? Потому что он к ней не, при, не приближался. Да. Так, он там где-то в левой стороне убирает. Ну, а здесь у меня... Э, э, ничего пока он не убрал сказал волонт пылесос ты вот финиш что ли я предсказую фэнш какой финиш рот пылесос а ну okay. вот теперь молодец я пошел кофе будет. чего ой ты ну, блин за тут как тут они случайно заварить после съемок. Но могу в конце видео. Не буду затягивать на много видео, но скажу, что О, только два... Э -э -э -э, Олежка не убрал. Вот. Теперь пришла очередь кураги. Курага! Напускайся, курага! Мы Привет, блин! Чай, okay. Мне что-то, если честно, тогда было страшно за робота-пылесоса, потому что я никогда не думал, что я ему, опять, высокую, в прямом смысле слова, э, мусор положу, высокую мусор, что-то как-то странное сказал. В, в, в правой стороне ничего нет подпишись да уйди-то, одумление какая подписка здесь здесь подписчикам и мне нужно понять убирает ли он курагу или нет что я вообще никак не понимаю ну ладно счет по моему он как-то э, в ткани запутался надо бы ему помочь.